Приветствую тебя на своем канале. Тема сегодняшнего ролика это баги на рейтинговых матчах. У каждого из нас, кто хоть немного играл в Warface на RM, вылетала игра или багалась комната в этом режиме. Как правило, от этого страдают в первую очередь сами игроки. У некоторых людей, помимо сгоревшего пукана, после перезахода выдаются еще и баны на несколько часов. Связано это с тем, что либо разработчики реально криворукие, либо им тяжело устранить эти проблемы, так как движок Ryan достаточно баганный и для сетевого популярного шутера ему нужно много ресурсов, как от сертификации, так и от компьютера игрока. Кстати, если ты хочешь себе м 45 то подпишись на мой канал, на мою страницу ВКонтакте и поделись роликом ВКонтакте. Победитель будет опубликован на странице. Поводом снять этот ролик стал баг, который опять меня дико удивил. Я искал игру на рейтинговом матче и ничего не предвещало беды. Первые несколько секунд поиска все было нормально, но потом начался адский трэш. Почти каждого игрока в этой комнате выкидывало в главное меню игры. Просто представьте, пришел взрослый мужик домой, после работы и решил немного Отвлечься от городской суеты или проблем на работе И побегать на РМ, чтобы постреляться И получить кайф от игры Но он этого не может сделать, потому что рейтинговые матчи Лагают, на самом деле Таких людей очень много и такие вещи Надо фиксить, но ребят Это не конец бага, дальше будут просто Пиздец, я сделал небольшую нарезку Как все происходило, смотрите Сука, а что не пивают? Блять, это охуенно, видишь? Смотри, все вылетают Сейчас мы тоже вылетаем я буду здесь, смотри, сейчас я вылечу. Блядь, сука, один, бля. смотри, а записывай, записывай этот баг. Наша комната очень сильно залагала, и половина игроков вылетела. Однако моему другу удалось запуститься на РМ в одиночку в этой комнате. Он был абсолютно один в игре и мог стреляться, бегать и минировать бомбу взаимодействия с другими объектами на карте. Как только он зашел в игру, он мне позвонил и сказал это. Потом показал экран по скайпу, чтобы я это заснял. Вот, смотрите. Меня запустило одного. В, в игры там... Охуеть В итоге я до сих пор грузился в игру А он после первого раунда выиграл матч И апнул лигу Бля, что за хуй... После завершения игры, мой персонаж все еще загружался в несуществующую комнату, как ни странно, в этот момент мне пришла глупая идея в голову, которую я как обычно реализовал. Мне стало интересно, разбагаются ли рейтинговые матчи, если посидеть немного дольше в забаганной комнате. Я оставил игру в этом состоянии загрузки и ушел по своим делам часов на 5. Я пришел домой спустя 5 часов и все так же грузился. Попросил друзей скинуть скрин из главного меню, чтобы посмотреть в каком статусе находится мой персонаж, и он был в статусе играет рейтинговые матчи. Это было очень странно, ведь я не играл в рейтинговые матчи, я грузился в несуществующую комнату, я решил продолжить эксперимент, может быть меня самого выкинет из игры или произойдет что-то еще. Я лег спать еще часов на 5, спустя 5 часов как ни странно все было то же самое, пришлось выходить из игры только через альт f4, хотя что самое интересное, сама игра не заглючила, все отличная работало, залагали именно рейтинговые матчи, из-за которых мне понизили лигу и остальным восьмерым тоже, поэтому если у вас забагались рейтинговые матчи, не нужно ждать или думать то что все разлагает И вы сможете поиграть Выходите сразу через альфа в 4 И потом немедленно переподключайтесь к комнате Это единственное решение которое может быть Самое обидное что игра работает хорошо Проблемы все идут со стороны сервера И это очень тупо Нам вешают лапшу на уши что все работает хорошо А на самом деле игра дико лагает И плохо работает Надеюсь разрабы увидят этот ролик И разберутся с багом На этом все обязательно посмотрите видео с лайфхаками На карте D17 за класс инженер Очень годный видеоролик Обязательно ставь лайк, если понравился видосик. И также оформляй подписку на мой канал и на мою страницу ВКонтакте. Все, всем пока.